Всем привет! Зимняя вылазка в сосновы бор, остатки соснового бора. Конец января. Нетронутый участок сосняка между промышленными следами. И вот они, следы цивилизации. Снегоход. и пересекается заячьими тропами вот он след зайчи. их тут море то есть остатки зайцев и интересную вещь обнаружили как заячью нору то есть место где вот след, который исходит из нее. И вот нора. Нора и дальше опять след идет. Вот она нора. Заячья нора. Вокруг нее и истоптано все следами. И логово. И куча следов. Которые от этой норы идут. Но тут, видать, собаки гоняли. Скоро весна. Дождемся. И будем в этот бор ходить гораздо чаще. Вот он сосновый бор. В котором полно ягоды. И оказывается зверья зимой все испещрено следами. Вот они, заячи, тропы пересекают. Вот такая остатки такой красоты. Спасибо всем за внимание.